А как выжить вообще в тюрьме? Жить самому и ни в коем случае ни с кем не сближаться, не говорить о частных вещах, о семейных, о личных, о сексуальных ни в коем случае, вообще ни в коем случае. О детях, женах, мужьях. Вот Просто полное табу. Вот Жить моментом, выживать в моменте. Только так. вообще без контакта нет реально. вы контактируете вот по вопросам связанным с выживанием в тюрьме все вот условно говоря чайник скипел вот давайте там как-то скинемся на общее что-то там порежем какие-то бутерброды вот. но не знаю там по поводу душа, вот, по бытовым вопросам но не видите никаких личных бесед то есть какой-то смолток в джунглях в законе mm -hmm. джунглей. А как вот быть, когда вы попадаете в тюрьму, а там уже вот вам рассказывают, чувак, привет, у нас порядки тут такие-то, такие-то. А вы понятия не имеете, о чем идет речь. Вы не понимаете, правду вам говорят или нет. И вы в растерянности. И Иван Иванович уже далеко. Правильно я понимаю, что уже на Иван Ивановича надежда... Не, если мы говорим про следственный изолятор... Ну да. То есть попал человек в следственный изолятор. Человеку сначала все объяснят. Не будет там у вас никаких этих вот из баек, розыгрышей каких-то там, полотенца вам никто под ноги бросать не будет, Вас, вам сначала все объяснят, вы первоход. По понятиям вы должны сначала все узнать. Для этого вам люди там в тюрьме расскажут, как ходить, там, условно говоря, на дальняк, ну, то есть в туалет, как мыть руки правильно, как все делать правильно, там много мелочей, как поступать с вещами, которые упали на пол? Вам объяснят, куда можно садиться, кому можно руку подавать, кого с кем нельзя, у кого ничего нельзя брать. То есть все это будет рассказано. Это, а уж значит, если вы, несмотря на это, уже все-таки продолжаете косячить, тогда будет спрос. Но сначала все покажут. Не надо, вот вначале не надо... там. Опасаться или строить из себя наоборот какого-то бывалого, это, это, вот это считывается сразу на раз. Заходите, представляетесь, прямо четко говорите, что я первый раз, расскажите, пожалуйста, что делать. Люди расскажут. Прям целая космология. Уже одно только перечисление количества да. количество правил. Ну, в смысле... Действия, которые подлежат регуляции, говорят, что мне подсказывают, что я точно уже не выживу, потому что трудно так много выучить всего сразу. Вы Выбора все сразу нет. не будете учить, и вы удивитесь, как вы быстро привыкнете. Вопрос такой: на самом деле, по, по профилю про помощь заключенным. Я вот не перестаю думать про наших заключенных фигурантов ну то есть осужденных по делу нового величия. <музыка> Теорию, можно писать письма, книжки, газеты. Подписка книжки, на газеты. Подписывать на газеты. В общем, как, можно, Свежитесь... как можно помогать заключенным? Свяжитесь сначала с их близкими. Потому что вы можете так помочь, что человек потом из ШИЗО не выберется. Будьте аккуратнее. Жизнь в тюрьме ⁇ это не жизнь на воле, это другая вселенная, другие правила. Скажем, если вы будете писать письма там, и говорить ему «Эгей, вперед, давай газуй, мы с тобой будем дальше свергать режим этот ненавистный», ну, человек просто реально попадет на учет, как обладающий экстремистскими связями на воле, и все, и там он будет на профессиональном учете до конца. Очень аккуратно надо с передачами, потому что их число ограничено. Вы возьмете, пошлете передачу, там 5 килограмм какой-нибудь ерунды. А человек ждал передачу, и там было 20 килограмм всего нужного от родственников. Ваши 5 килограмм примут, а 20 килограмм нужного уйдет обратно родственникам. Я про посылку, например, в данном случае. Не навредите. Первое правило – не навредить, общаясь с теми, кто в заключении. С книжками тоже. Ну, Условно говоря, не надо посылать моих книжек. Про, там, про, про невиновных под или там человека сидящего. Не стоит посылать что-нибудь художественное. Волшебника Да, особенно будьте аккуратны, если ваши близкие или те, кому вы помогаете, находятся в колониях типа ИК-2 покрова, которая, ну, где сейчас Алексей Навальный. Это колония, которая абсолютно подконтрольна спецслужбам, и там каждый шаг контролируется вообще, каждый шаг каждого контролируется, поэтому тоже, так скажем, укреплять во мнении оперативных сотрудников, что человек вовсе не собирался и не собирается вставать на путь исправления, а продолжает контактировать с людьми остро-антироссийской направленности на воле. Я вот так к этому отношусь, когда вижу там призывы. А давайте мы 10 тысяч писем напишем. Ну да, напишите его вот 10 тысяч писем. Ну, цензор там поваляет, их пропустят, А может, что-то не пропустит. Но зато в характеристике оперативной и в справках и у него всегда будет, что вот у него сохранились антисоциальные, антироссийские, антиконституционные связи на воле. Ну, аккуратнее. Короче говоря, связывайтесь с близкими, делайте то, что они говорят. Окей, то есть ключевые люди в деле помощи заключенным, их близкие, если они есть. Я знаю случаи, рядом. когда умные люди просто приходят им письмо в спецсчастье. они смотрят, что это не от них, говорят, это не мне письмо, это по ошибке. Просто не берут, по ошибке. А пират вызывает и говорит, тебе бери. Не-не-не-не, это не мне, даже почитай, даже читать не буду, что это не мне, это не мое. Я абсолютно отошел от этих взглядов. Например, вот это было с, со многими последователями там, русского национального там движение там, Дмитрия Демушкина и прочее, когда там ну, приходят письма от сподвижников. Там, братан, там, Россия для русских, он говорит, не, не, я уважаю все национальности. и Это все по ошибке мне пришло. вот такой хитрость – это он в тюрьме же научился, да? Ну, бог его знает. Может быть, входя в изолятор уже научился. А может быть, в зону еще приехал русским экстремистом, а потом попал в кавказский отряд и через пять минут стал мультикультуралистом. А вот, кстати, есть какой-нибудь способ повлиять на свою судьбу когда-то вот уже в СИЗО? Можно ли настаивать, упрашивать? Что можно сделать для того, чтобы тебя из СИЗО не в суд везли, а домой отпустили? У вас один законный путь – это подавать апелляционную жалобу на привлечение вас к ответственности и, собственно, на меру наказания, который избрал суд. А если приговор есть, то почему мы еще в СИЗО? Да увезут, не переживайте. Правильно я понимаю, что сейчас рекомендуется тактика обжаловать все подряд. Жалоба должна быть такой, на которую невозможно не ответить. Как школьное сочинение? Мое мнение как бывшего прокурора. Просто ты находишь какую-то болевую точку и бьешь. Ну, то есть, получается, у всех такие же риски, как у ребят из сети «Новые личи». Если бы я говорил с позицией России будущего, прекрасной, которой никогда не будет, кстати, я бы так и рекомендовал обжаловать каждое нарушение. Все остальное чушь.